На днях я сильно ударилась ногтем и пошла отслойка почти на весь ноготь. В конце скажу, что с этим делать клиенту. За кадром я убрала отслойку, забафила ноготь, обезжирила, нанесла дегидратор, праймер, базу и положила полигель. Дизайн останавливать не стала. Ну если ты клиент, как можно быстрее запишись к мастеру, убирать длину кусачками или пилочкой, если из возможности фиксировать свойку обычным лаком или лекопластерем, как можно меньше нагрузки на ног.